Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 2 июня 2016 год. И вот я собралась с мыслями. Раненая птица в руки не давалась с привязанной рукой. Решила подвести итоги всем моим проектам, которые я тут э, сделала, наметила, и которые у меня живут, растут, произрастают и действуют сами по себе. Уже процесс, короче, пошел. Итак, значит, у меня первый проект назывался... Назывался совет дома, или по-другому можно назвать качество жизни. Качество жизни. То есть провела я собрание, на котором было две темы. Это тараканство, бой и субботник. По тараканам. Прошло уже у нас полтора месяца с той поры, как мы про тараканили. Я беседую с жителями, спрашиваю, тараканы ползают. Они а мне тоже иногда попадается Один-два. В первое время они парализованные ходили, приходили умирать и так далее. То есть надо обрабатывать еще. Эффекта, эффект есть. Их 50 лет здесь разводили, тетешили, с места на место перекачивали. И за полтора месяца они, конечно, не умерли. Тем более, что надо еще обрабатывать подвал, чердак. Это лето. Управляющая компания на мое письмо про подвал как-то так примокла, притихла и написала согласно российскому законодательству, отписочку, что у них идет согласование по ценам. Ну, это с 14 апреля у них идет согласование по ценам. Вот. Чтобы в подвале обработать, и места общего пользования, оказывается, они должны были обрабатывать сами, а не мы, которые скинулись деньгами и заплатили за еду. Дальше. То есть всем, где людям говорю, девиз такой, 50 лет разводили, и будем бороться до последнего живого таракана. Давайте все вместе, кто делает ремонт, кто-то делится друг с другом своими находками, опытом и так далее. То есть процесс идет, этот процесс идет. Я считаю, что настраивать жителей надо на то, чтобы руки никто не опускал. И вот так методом отсеивания выявится наиболее грязные места. Наиболее грязные, между прочим, уже в самой горячей точке, уже вывели. А если не вывели, то они находятся в процессе выведения. Второе по субботнику. Так, субботник у нас проходил 26, по-моему, апреля. Вышла приблизительно, как бы мне не соврать, я вот тут собираюсь данные, ну, достаточно много людей. То есть не в один день, а каждый в удобное свое время. И произведена достаточно большая работа. Я сейчас начну перечислять. Уборка территории с лицевой части, с фасада здания. Ребята, каждый день мы собираем бумажки, репьев нет на этой территории, мы их скашиваем. Аналогично на задней части дома, на небольшом участке, где один из жителей давным-давно убирает территорию, там тоже порядочек. Под окнами тоже, сами жители под своими окнами прибираются Постоянно причем там же кто упадет, то чего. Я лично сама с метлой каждые 3-4 дня, а то и каждые два дня. С метлой, с веником подметаю оба хода в одной группе, так сказать. И крыльцо убираю мусор. Поставила мусорки. Раз, два, три пока поставила. Но сейчас еще пойду парочку поставлю. Поставила банки для... Типа пепельницы, потому что бросают бочки везде, где курят. Там, значит, стало гораздо почище. Дальше мы с девочками на первом этаже сделали такой трудовой десант. И вестибюль на первой попытке помыли. Значит, еще две-три попытки, и вестибюль будет у нас на человека похож. Скоро. Вот. Сделали. Ну, видно, что почище стало. Там окно помыли, стены... Но это было очень запущено, очень запущено. Наверное, лет 20 никто не притрагивался. Сколько вот после того, как солдаты ушли, здесь никто не притрагивался. Ни разу. Вестибюле точно там такая, паутина висит. Но мы это сделали. Далее, спортивная площадка. Спортивная площадка. Мы повесили два, две трапеции дети занимаются. Там стоят два турника, ребята взрослые занимаются. На брусьях на стенке кое-кто выходит ежедневно, делает зарядку. Ну, траву мы там еще скосили и сожгли старую траву еще весной. Вперед период субботника сейчас мы занимаемся тем, что выкашиваем подросшую траву и бопухи. Я серп... купила и серпом так прошу. но поскольку я вот ударилась на спортивной площадке, я пока не могу работать правой рукой, у меня тут сильный ушиб. Фух. И поэтому 10 дней сделаю паузу, а так каждый день 2 два часа, где-то 15 два часа я выхожу и... Выкашиваю, помогают мне взрослые дети. Ребята принесли опилки под турники, и, в общем-то, неплохо получилось. Неплохо. Видно, что она заработала, площадка нет, нет, кто-нибудь там на площадке на этой что-то делает. Мусорная площадка прибрана, я там веником все подмела. И не веником, большой метлой управляющая компания значит, во вторник вывезла. Сейчас я буду за ними следить, какие дни они вывозят. Далее детская площадка. Один из жителей у нас сделал яму для песка, купил на свои деньги песок, сделал огородку ну, или, как сказать, бортики для песочницы и туда натаскал тачкой песок со стройки. Вот. И вся малышня, начиная от годика и кончая 18 годами, в этой песочнице проводит основную массу своего времени. Я из, из пластмассовых массовых ведерок и прочее наделала всяких там, чтобы они играли, но просыпали немного, есть такое. Ничего страшного, мы еще потом э, завезем песка. Что я еще сделала? Я завезла, ой, обратилась в разные службы города с просьбой помочь нашему дому купить песок. Две тонны песка стоят 300 для того, чтобы их привезли. Вот я договорилась, позвонила, мы сейчас же вам привезем, давайте 2 300 И где я возьму эти 2 300 Мне их же никто не даст, жители собирать эти деньги тоже не будут. Ой, а я, к сожалению, к сожалению, не дочка Рокфеллера. В общем, 300 я не могу выделить. Поэтому один из жителей у нас на свои деньги купил немножко. А другие, кое-кто из жителей, его компенсировали ему тем, что, ну, ребятишки-то бегают, ну, давайте поможем человеку, или давайте сами скинемся. Ну, скидываться, конечно, люди еще не готовы на это. Значит, я отнесла заявление главе города с просьбой помочь нам оборудовать детскую площадку. Отнесла заявление к депутату от нашего района, депутату Думы городской Светлане Владимировне чтобы она помогла нам привезти машину песка. И это же я обратилась в управление городского хозяйства. Ну, хоть кто-нибудь откликнется, я отнесла письма туда 22 мая. То есть 10 дней назад. Ответа пока нет, конечно. Дальше я написала заявление в управляющей компании с просьбой, с просьбой отремонтировать краны на третьем этаже в ванной, Просьба спилить деревья высокие, которые уже задевают и перерастают линию электропередач. Это очень опасно. Все по письмам. Значит, на спортивной площадке, кроме, кроме того, ребята попытались сделать тарзанку, такую высокую на березе, но мешают Сочи, нужно спилить. То есть это должна быть корзина Управляющая компания, Надеюсь, нам поможет, придет спиливать деревья. Ну, ждем. Далее. Вот такая пошла работа. Это по прошлому, что у нас было. Теперь по будущему, что я себе намечаю, дорожную карту. На середину, где-то концу июня собра... наметили мы провести значит, организационное собрание по выбору совета дома, председателя совета дома и в перспективе выбора управляющей компании. То есть у нас официально договор управления домом не заключен с управляющей компанией, потому что Раньше, в 90-е годы, здесь был организован ТСЖ. ТСЖ плавно так умер, но процедура ликвидации не завершена. И Если честно говоря, она только-только, наверное, началась. Вот. Я позвонила в налоговую инспекцию, сказали, что вот вы позвонили, сейчас мы ее включим. Как они включили или нет, надо проверять. Но даже если они ее включили в тот день, когда я позвонила, то она происходит. Процедура ликвидации ТСЖ как мне объяснили двумя способами. Принудительным, это со стороны, инициатива идет со стороны управляющей компании. И непринудительным, когда жильцы сами хотят упразднить ТСЖ, и при этом идет, идет выплата госпошлины два раза по 800 рублей потому что надо в определенную газету вывесить объявление о том что такая-то организация как юридическое лицо прекращает свое существование чтобы не было кредиторских всяких претензий объявление должно висеть два месяца И его надо подать два раза поскольку если никто не предъявит никаких претензий то налоговая инспекция эту организацию ликвидирует а пока она не ликвидирована у нас договор управления домом ни с кем, не заключен. Поэтому вот в таком плавающем состоянии. Допустим, 31 августа ликвидируется ТСЖ, а 1 сентября мы несем все документы, управляющую компанию, и начинаем с ней разговаривать уже более конкретно о предстоящих наших взаимодействиях и делах. Вот. Значит, она, допустим, на 20 мы число наметили собрание. Подготовка к собранию заключается из следующих этапов. За 10 дней до проведения собрания надо предупредить, известить в письменном виде три позиции. Это управление городского хозяйства в отношении тех жителей, которые живут по договору социального найма, предупредить каждого собственника жилого помещения и предупредить управляющую компанию пригласить на это собрание. Такое собрание может произвести любой инициативный житель. В объявлении должно быть указано имя, фамилия, отчество, и площадь, номер собственности и все, контактный телефон. Это в, объ... в, заяв... в этом в извещении о проведении собрания, повестка дня собрания. Мне управляющая компания дала образец протокола, образец списка реестра собственников жилого помещения и ведомость выплат или сбора денег наших квитанций. Конечно, очень много несовпадений, требуется большая корректировка по тем, кто живет, кто не живет, прописан, не прописан, потому что э, моменты начисления, нормативы начисления у меня вызвали очень много вопросов. Короче, чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше начинаешь закапываться в эту тему методом погружения, тем больше начинаешь понимать. Я нашла выходы к одному председателю, действующему председателю ТСЖ. Выхожу на контакт, чтобы получить эту информацию, чтобы человек поделился со мной опытом. Если у меня еще два знакомых человека, которые с удовольствием поделятся со мной опытом, как работать, как решать задачки. И я думаю, что дорогу осилит идущий. Каждый день и вот эта тетрадочка, по-моему, которую я показывала, по моему принципу, который я вела когда-то, когда-то, она живет и действует, я все время, э, все время туда что-то записываю, планирую и делаю. Одна из жителей взялась мне помочь в вопросах распечатки, серокопии. все это уже я ей в списочек подаю, образцы, и она все делает на работе. Другая жизнь, значит, на каждом этаже активный житель будет мне помогать составлять реестр собственников жилья по приготовленной мной схеме. Вот. И я тоже пойду по квартирам с этой же целью. Выяснилось, что много квартир сдается в наем, Собственника нет, живут э -э, арендать. А Арен... как их зовут? По аренду-то, которые берут? Не арендодатели. А, а И не арендуемые арендаторы, арендаторы. В некоторых квартирах вообще никто не живет, она стоит пустая. И никто не прописан в ней. А долг идет, они начисляют, долг растет. И как только к ней приходишь, говоришь, дайте, пожалуйста, что-нибудь или привезите, или что-то сделайте в нашем доме, они нам говорят, а у вас 40% неплательщиков. Так вот с этим, с каждым неплательщиком, во-первых, надо разобраться, на каком основании все начислено, и произвести перерасчеты, и привести в соответствие с фактическим положением дел всю документацию, чего и вам желаем. Вот так вот. вот. Встала рано, все везде прибираю, собираюсь ремонтировать свое жилье личное. Но сейчас я себя ощущаю... В таком состоянии духа, как будто бы это были 90-е, 80-е годы, когда я работала в образовательном пространстве на руководящей должности, и у меня все вертелось и крутилось, и мелькало колесом, и процессы все были заведены, запущены и шли. Но все пока Заходите в гости, смотрите, ставьте лайки пишите комментарии, мои дорогие друзья. И жители тоже подсоединяйтесь. Пока-пока.